Ну вот, ребят, приехали мы вечерком покататься на баге. Ну и как обычно, не просто на баге. Баги разгрузили вот с соболя. Тут ребят подтянулись. Завтра, кстати, вот этот автомобиль будем настраивать. Тут конфиг тоже 451. Завтра ее будем катать. автогеном мы выкатали. Баги там едет. Тут ребят перекрыли трассу, чтобы никто не дубасил. Ну, обычно гри грибников не было. И никого не сбить, чтобы нормально можно ехать было. Ну, вот, Женек там автоген. Дубасит на баге. Погодка, кстати, была. Мы приехали сюда, дождь лил, а сейчас рассеялось все, прям. Ну, мокрые стоим, но тепло, хорошо. Ну как тепло, так относительно, но нормально в общем. Но. Но у нас как бы такая спонтанная тут такая тусовочка образовалась, как обычно. Несколько машин, видите. Баги оттуда разгрузили, да? Ну, ну да. Тут ребята приехали машина. на границу. Ну, у нас такая запланированная хрень получилась думали, что будет прямо ливень ливень прошел как раз перебило всю пыль с гравия ну здесь гравийная дорога именно вот такая здесь гравий как бы пыль как раз прибила ну чуть прохладнее потому что Вещи, как бы, у нас стали такие мокрые, блин, ну, нормально, в общем. Ну, как бы, такой непонятный самбантуй получился. Эту завтра машину будет настраиваться. и не знаю, прош... проснемся, точнее, я проснусь и будем катать ее. Это раллиная, нормальная тачка, с каркасом, восьмак. А что вы там решили? А, ты хочешь прокатиться? Не, я А, так давайте. А, ты хочешь прокатить? Антоха прокатит. А, Антоха прокатит? Ты аккуратней, да. Там, там... Да, потом ноги закидывай. Да, Серьезно? А можно? Можешь рукой на а Есть почему шесть? так рано домой, блин? <свят> Давайте да, пристегивайся. Ну и соответственно завтра откатаем эту машинку. Я думаю, что а там завтра, вот не января. Завтра, уже... завтра, наверное, Антоха покажет, как надо ездить, да, да. все будет нормально. Там вот два января, <свят> блядь. Почему-то. А почему 2 января, почему <свят> два января, бля. Два января, а это запускные. Нам ну, нихрена, вот там. Про запасы. Я не те взял, я думал взял, который подливаешь. Не, просто смотрю такую, блин. Пипец, технология, да? да. А? Сейчас скажешь, красивенько сделано. Ну хорошо, да? Да уже засрались все. Да, это нормально. Это ж э, это, Оно спорт. А потом Нет, почему это, это спорт. Не, что мы это? Это спорт. А, между ног? Между ног? Да. такой. Это же спорт, бля. Поэтому надо. Ну, слушай, чистенько, вообще классно. А что за подвеска? Сзади плаза спорт обычная, спереди плаза, там, Сзади она, ну, она... Не, ну, тормозильки дисковые. Нормально все, мы не лупим особо там быстро А капочек слушай, блин, дерни Просто посмотреть Сейчас видосик снимет да. Блин, на нас. у нас как бы это Пират <laughs> да, О, класс есть. О, блин, два модуля, охренеть Вообще но на ну, лучше на самом деле нет, Ставить, нет, то, не да, да. Не Ну, модуль и Коммутацию, нормально все Дубасит Дат, я не знаю, что честные не непонятно ну блин ну и здесь еще мне подмену есть но на время настройки uh -huh. еще что чтобы потом можно было поменять uh -huh. ну все блин ну классно блин. аккуратненько все да ничего лишнего блин ну это ерунда блин. это нормально ну Но это нормально, это нормальное явление, потому что есть вообще как-то такой лютый колхоз, когда открываешь там просто вот такой вот фарш из говна какой-то, трубок, трубочек, проводков, блин, шланчиков, какой-то дичь. вообще, это нормально, так что, ну, женёк приехал. Завтра будем катать, Есть что, ну дату у меня есть на подмену, просто на время настройки, может быть уже никак, кстати, он да? с собой дает, потому что и дадов палевное количество, ну непонятно, ну, будет видно, когда настраивать ну и завтра есть, завтра да, будет понятно, завтра, Нет, ну палец, у, меня, у, палец у палец. меня подмены есть 90-х годов реальный дат с газели, да. как бы, ну, угу, потому угу. что надо настраивать на реальном даде, ну а потом если что поменяете, я не знаю, у Женька надо узнать, у него был э, подменный, по-моему, да Дады, угу. Есть чего. Ну, не подмена, нормальные, Куплены. Так что, ребят, завтра будем данный автомобиль на закатывать. Да. Ну, я думаю, нормально, катаем, да блин, да. проблем не будет. Что Но это на каркасе, еще, все по-честному. У вас вкусный, даже сосок красный. есть. Все, что, да, два да. даже. Это, два соса сосок это такая тема блин кто не понимает да, сос и ок так что ребят завтра будем катать я думаю проснусь приедут ребята и будем откатывать не забываем опять же подписываться колокола там давить ходить под видео да и все древние там всей станой так что завтра ждите откатку данного автомобиля. Будет очень интересно. Полы здесь тоже 451, но другой ресивер. И тачка ролиная. Реально закаркашина. Так что смотрите продолжение. Все будет завтра. Очень интересно. Так что всем пока и до новых встреч.